Добрый день! Библейский портал Экзагет поступил к нам вопрос, можно ли работать церковные праздники? Опять слово можно. Наш ротный говорил, не можно разрешить. Вот э -э нельзя задавать вопрос в таком ракурсе. Можно ли или нельзя? Все мне можно, но не все полезно, говорит апостол Павел. Э -э представьте ситуацию в которой человек находится на подводной лодке и в церковный праздник осуществляет боевую задачу. Что он скажет? Простите, церковный праздник, я не буду работать? Хорошо. Мы не на подводной лодке, а мы находимся, выполняем задачу по охране государственной границы. Наступил церковный праздник. И что, мы не будем охранять государственную границу? Или мы врачи, у нас сегодня случилась сложная операция, вот только что привезли на скорой больного, а у меня церковный праздник. Что я скажу? Я думаю, что здесь нельзя говорить, надо понимать условия, в которых происходят события. И если событие развивается так, что мы сегодня, вчера и позавчера и позапозавчера в держали церковный праздник, и готовились к нему, и хотели, и понимаем даже, если, если не хотели конкретно пойти, то понимаем, что церковный праздник. В момент, когда есть выбор между пойти и не пойти, наличие этого вопроса, ответ на это вопрос, именно так и определяется. Если церковный праздник, и я имею возможность пойти, и не пошел, это одно. А другое дело, я занимаюсь спасением человеческой жизни и начинаю задавать себе такие вопросы. Помните, что об этом в Евангелии написано? Если Господь спросил, если ваш осел упал в яму, вы не будете его доставать? Конечно, будете. Вы же не будете дожидаться, когда суббота закончится. Поэтому, родные мои, Задаваться вопросами можно и нельзя, нужно слишком большое количество соблюсти условностей. И надо понимать, для кого, когда, в какое время и при каких обстоятельствах. Поэтому есть возможность пойти в храм на праздник, идите. Нету возможности, и вы выполняете какую-то задачу, которая связана с Отсутствие способности это сделать. Не искушайтесь, пойдите на следующий день. До отдания праздника еще время есть. Помоги Господи. Аминь.